В главных ролях Идиот Самб*** для мужик в мире Злодей-британец Так себе шутник Пубертатная язва Какой-то мужик А также халявная Камел Недоподнятые гении Козел с зарплатой до колен.